Всем привет! До а ночи сегодня играем в Майнкрафт. Греба, смотри, какой прекрасный щит! Нормально. Ваши ваги. Еще где-то в сате. О! Я, походу, нашел амичистого чистую эту же воду. <свист> Ух, два сердечка. Киты нету. Рамплю. Встал. Сейчас заберем. А, на чистой, а, на чистой, а, на чистой, а, на чистой. А, на чистой, а, на чистой. не на чистой. А, на чистой. Все, больше, чем мне пора Почти так Крышкирка. Ладно. 50, 50, еще четыре бока. Можно уходить. Ладно. Ну, с крыса.